Сегодня 24 апреля. Пробрался на дачу на машине. Удалось заехать. Ну вот открыл чердак. Сегодня хочу начать подготовку к утеплению чердачного перекрытия. Сейчас залезем, посмотрим, какой фронт работы предстоит выполнить. Ну вот забрался на чердак. Такое вот перекрытие. Задача такая. Оторвать вот эти доски. Под ними образуются вот такие ниши. Тут снизу когда-то делали проем. Старые хозяева планировали вход из жилого помещения первого этажа на этот второй. Поскольку мне такой второй этаж не нужен. Проем был снова заделан досками. А вот это вот все осталось. Поэтому равно как и тенейшие, это будет заполнено опилками. Ну, для начала. Постелим газеты, чтобы попилки чтоб на голову не сыпались. Хоть они и будут перемешку с цементом, но цемента не так много. Он так для склейки, но так для безопасности, чтобы глаза там с потолка не сыпались опилки. Мы постелим газеты. Ну, а сам чердак вот такой вот. Можно, конечно, здесь сделать какой-то лофт. В смысле, комнату в стиле лофт. То бишь, чердак. Но, таких средств нету. И временно это тратить. Просто так не хочется. На чердаке стропильная система. Ну, конечно, сделано все неправильно. Все это очень жидко. Надо ставить дополнительные распорки. Но поскольку, видимо, снеговой нагрузки особой нету, сделано было вот так. Ну начинаем отдирать доски. Забрал частично половинку чердака. Вот такое соседство у нас было. Осинное гнездо. Селились осы. Жужжали, не давали спать. Но теперь им здесь больше не жить. Вот такое вот. Гнездо. Это еще маленькое. Видимо, только начинали тут обживаться. Вот под досками в нише обнаружились вот такие вот ботинки или что это. Вот так вот они скромненько тут лежат. Лежали, покрылись уже вековой пылью. Я еще не трогал руками. Посмотрим, что там седьмой размер но ну, не знаю что это кто их сюда положил в общем, я их выкину не буду открывать смотреть что там Вот эту часть разобрал уже. Вот эти ниши будут заложены газетами. А сверху уже будут опилки с цементом и с известью, чтобы насекомые не заводились. Ну, в общем, продолжаем. Ну вот еще обнаружились сильные гнезда. Здесь два. Больших. И вот еще одно. Раздольное им тут было. Конечно, пока никого еще нет. Скоро появится. Вот под досками обнаружил газету Комсомольская правда. Суббота, 17 июня. 1989 года ну не такая старая конечно цена 3 копейки такая вот газета такая вот карикатура мужика тащу телевизор а в нем то ли яблоки то ли апельсины программа телепередачи в общем газета не такая старая никакой ценности особо не имеет поэтому на растопку ну вот все доски отодрал Выкинул их на улицу. Вот такая вот картина. Ее? Тут немножко уже подмел. Мусора много было. В общем, сейчас застелю газетами, насколько хватит газет. Хотел обои старые взять, забыл. Но ну, сколько газет есть, я положу. Все-таки теплый воздух уже из дома не так будет выходить. Ну и потом там же их оставлю, сверху опилки буду ложить. В общем, пока вот так. Вкладываю газеты. газетами от души в несколько слоев. Так уложен, что, наверное, даже До осени можно с такими газетами жить Но ну, нет конечно сейчас дорога растает завезу опилки и сверху все это опилками как уже говорил вот все самого низа до верха вот этого перекрытия сколько тут сантиметров 20 наверно вполне хватит потолок был такой теплый основные потери теплого воздуха у нас уходит через окна двери и потолок ну, через потолок я думаю больше всего потому что теплый воздух стремится вверх вот. а поскольку мы здесь утеплим основательно до конца все бюджетно все получится и будет очень тепло Не нужна никакая пароизоляция, этот материал получившийся из опилок цемента и извести, он не гниет, не горит, не усыхает, сколько влаги возьмет в себя, столько и отдаст, никакого конденсата, поэтому я считаю, что это самый отличный бюджетный вариант. Ну, а вот эти газеты как подложка. Вот и сколько. Так что с подготовкой пока на сегодня все. Ждем опилок. И будем делать замесы и укладывать в следующем видео.